приветствую вас на своем канале сегодня я вам хочу показать как связать вот такие вот пинетки с подгибом Такие плотненькие получились тепленькие подойдут на малыша от 0 до трех месяцев по подошве здесь они у меня 10 сантиметров Вязала я их из двух цветов пряжу я взяла пехорку детская новинка в 50 граммах 200 метров стопроцентная акрил высокообъемный вязала я в две нити для этого мне понадобились спицы номер три метр ножницы игла для сшивания и декер, чтобы спрятать хвостики и привязать вот такой вот бантик. Вяжутся они вот отсюда так по кругу, сшиваются здесь и здесь. начнем вязать ниточка зеленого цвета я набрала двадцать восемь петелек обычным способом Два, три четыре пять Двадцать шесть, двадцать семь, восемь вязать я буду платочной вязкой, то есть все ряды лицевые. Провязываю первый ряд обычный лицевой. Второй и все последующие ряды я буду вязать лицевой за переднюю стенку снизу, то есть платочной вязкой. Пинетки вяжутся очень просто, свяжет их даже начинающая вязальщица. И, быстро, и очень быстро вяжутся. Вот, два ряда я провязала. Сейчас нужно связать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять изнаночных дорожек у меня получилось. То есть двадцать рядов вот, по прямой точной вязкой вяжем самостоятельно так я связала <coughs> вот эту часть 10 полосочек вот таких изнаночных раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 сейчас будем вывязывать вот эту часть носочек вы буду вязать белым цветом ниточку я уже привязала здесь оставила побольше конец нити потом покажу для чего Так, зеленый, зеленый можно убрать так вяжем белой нитью половину то есть 14 петелек также продолжаем платочной вязкой. два три 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Поворачиваем. Снимаю и вяжу снова 14 петелек. Сейчас я буду вязать только вот эту белую часть, то есть 14 петелек. И так я буду вязать раз два три 4, 5, шесть семь восемь девять 10, 11, 12, 13, 14 изнаночных дорожек, то есть 28 рядов. И так дальше вяжем самостоятельно. Итак, вот я связала белую, белой пряжей часть, вот, так, вот такой у меня получился. Здесь зеленая, здесь половина белыми. Сейчас. Еще один ряд у меня остался белый довязать. Я просто оставил, чтобы вам показать Так вот, получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изнаночных дорожек. Сейчас нужно мне присоединить зеленую ниточку. Вот. Зеленую ниточку я присоединила. Белую можно убрать. Сейчас будем вязать зеленый. Сейчас все вот, вот как есть вот так вот все петельки будем провязывать зеленой пряжей. также осталось 28 петелек, они не изменились. Белую довязала и дальше продолжаю вязать зеленые, то есть соединяю вот эти все две части вместе. Соединил вместе и буду вязать дальше. Так нужно будет мне связать такую же часть с этой стороны. Тоже получается 10 изнаночных дорожек, то есть 20 рядов я буду вязать. Если хотите связать на больший размер, то вот эту часть чуть-чуть больше сделать. То есть, например, 14 дорожек и эту часть тоже увеличить на 2 на 4 дорожки и эту часть соответственно будет больше тогда пинеточек получится на больший размер можно здесь количество петель добавить так вяжем дальше самостоятельно вот такую же часть сюда итак и довязала вторую часть зеленого цвета вот что у меня получилось Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас нужно закрыть все петельки. Скрывать я буду таким способом. Провязываю и протягиваю петельку в предыдущую. И так до конца ряда. можно другим способом закрывать, каким вам удобно. Так, все, я закрыла петельки. Сейчас будем сшивать. Так, эту ниточку я отрываю полностью, здесь у меня, в принципе, вот, наверное, не хватит. Так, одну отрезаю, вторую оставляю подлиннее, буду ей сшивать. мне не нужны так, с помощью иглы ну, буду так вот на изнаночную сторону складываю вот изнаночная тут ее видно и по краешку полностью вот так сшивая да, и вот здесь тоже вот эта зеленая так сшиваем хвостики можно сразу прижать чтобы потом не прятать их Так, все, зелененькую я сшила ниточку, можно сразу спрятать. Так, сейчас будем сшивать вот эту белую часть. Вот здесь вот я говорила оставить подлиньше. Так, нам понадобится одна ниточка. Здесь вот, вот эту вот будем таким образом, так вот ее наберем зигзагом, чтобы можно было ее стянуть, эту часть. И затягиваем. Прихватим. Чуть-чуть. Так, все белые мы сшили. Ниточку можно убрать, сразу уберу, чтобы не возвращаться к ней, так вот, так, и вот второй ниточкой я сошью вверх. Здесь тоже таким же образом, зигзагообразным вот таким. По краешку собираю петельки. Так вот. Все. И затягиваю. Посильнее затянуть. Так, и Здесь вот получается небольшая дырочка, вот когда соединили белую с зеленый. Здесь вот немножко нужно ее прошить. все убираем так хвостики я потом спрячу думаю вам это не надо показывать уже много раз я показывал как я убираю эти хвостики ну, вот, получился такой вот тапочек сейчас нужно будет приделать такой бантик вот как раз сюда вот чтобы здесь не видно было с помощью декера здесь специально оставлены у меня две ниточки с помощью декера я их сюда вовнутрь заправлю И завяжу вот такие вот пинеточки вяжутся очень легко и просто свяжет начинающий вязвязатьщицы ничего здесь такого нету сложного все вяжется платочной вязкой лицевыми петлями Если вам мое видео было полезно, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, будет еще много всего интересного. До новых встреч!